Сейчас у нас начинается сезон 2018 года. И хочется немножко поговорить о семенах. Помидоры у нас, ну, наверное, самый любимый овощ. Тем более, что на рынке очень много у нас сортов. Каждая фирма представляет свои сорта-гибриды. И старые, и в то же время новые. Вот. И хотелось бы остановиться на каких-то сортах полюбившихся, ну и, конечно, новинках. Вот. Начнем, наверное, мы с крупных томатов. Uh, у нас очень пользуется спросом вот эта серия томатов. Серия томатов Фильма сибирского, сибирского сада. Сад. Чем она нравится? Вот эти, которые я вам три томата показала, это наиболее полюбившиеся. Uh, у нас большинство людей не любят uh, пасынковать томаты, не любят высокорослые. И вот как раз эти, тяжеловес Сибири, розовый мед и Бердские крупный, они невысокого роста, высота 60-80, и довольно-таки крупные мясистые томаты, очень вкусные. Они на разломе такие сахаристые. Это то, что у нас людям нравится на салаты. Дальше из этой серии, сибирской серии, вот такие вот. Хотелось бы представить. Вот это томат Кёнигсберг. Это один из самых полюбившихся, Высокорослых томатов. Это, можно сказать, даже для гурманов, потому что он один из самых сладких вкусных томатов. На разрезе, когда вы разрежете, вы увидите, что там совершенно нет у него воды. У него одно мясо томатное. Мазарини, вот такой вот сердцевидный томат. И бабушкин секрет. Это у нас розовоплодный томат. Плоды до килограмма. И они тоже высокорослые. Дальше из сибирского осада очень полюбились томаты скороспелые. Вот это толстый джек, у него высота где-то 60 сантиметров, а плоды у него где-то грамм по 300. Вот. И он довольно-таки хороший урожай раннеспелый дает и с хорошим томатным вкусом. Ну и, конечно, Санька. Ну, Санька он у всех производителей есть, у любых, и фирма Аэлит его выпускают, ну и все остальные. Вот. Его особенность, что он очень низенького роста, плоды где-то грамм до 100 и с хорошим помидорным вкусом. И он великолепно подходит для консервирования. Это, наверное, один из самых распространенных у нас скороспилых томатов. Ну и очень интересный скороспилый томат «Подснежник». Это у нас петербургская фирма «Биотехника». Они выпускают томаты, естественно, для более прохладного климата в связи с особенностями вот именно петербургского климата. Он такой холодостойкий, низкорослый. Помидорки у него... Не очень крупные, где-то грамм по 100. Вот такой вот холдостойкий томат скороспелый. Дальше, что можно представить еще? А, вот еще интересные томаты, такие ребристые. С каждым годом они все становятся все более и более популярные Это томат «Сто пудов» и «Пузата хата». Они высокорослые, чем они особенные. Они очень-очень урожайные, -очень У них кусты усыпаны кистями вот таких вот интересных ребристых помидорок. И у них отличные вкусовые качества. Вот за это их любят у нас, у нас их огородники. Так, дальше я вам покажу одни из самых-самых таких полюбившихся засолочных сортов. Каспар. Это гибрид. Он уже очень много лет популярен. Вот Высота у него 80 сантиметров. Ну и довольно-таки хорошие, не мелкие плоды. Грамм по 100-120. Вот. Вкусовые качества у него отличные. Крепкие такие, транспортабельные. Вот. И э, сорт Валентина. Тоже невысокий. 60-70 сантиметров высота. Вот, тоже размер грамм по 100. Очень хороший для консервирования. Так, что можно еще? Вот такая серия гибридов. Это фирма НК. Серия «Русский огород» – гибриды «Ноктюр», «Драпсодия» и «Увертюра». Вот. Их э, полюбили наши овощеводы э, за очень высокий урожай. Красивые помидоры и тоже довольно-таки хорошие вкусовые качества для гибридов. Так. Желтоплодные томаты. Сейчас их тоже очень много. Вот и сибирская серия наиболее популярная. Сейчас монотест, монастырская трапеза и э, медовый спас. У медового спаса такие красивые почковидные томаты. Э, и, конечно, у них отличный вкус. Высота у них не очень большая. На улице они где-то сантиметров 70-80. Но в теплице они будут высотой где-то полтора метра. Так, это желтоплодные. Ну, конечно, очень заслуживает большого внимания серия э, Сады России. Вот у нас челябинская недавно э, компания такая семенная появилась. Сады России. Серия Золотой малиновое чудо. Вот. Их вот тут представлено в каждой серии первая, вторая, третья. Еще по 5 гибридов. Вот. Характерная особенность этих гибридов невысокий рост, они детерминантная Высота где-то 70-80 до метра. А плоды довольно-таки крупные. Вот, в основном крупные, и 500, и 600 грамм. И все, кто пробовал, отмечают их отличный вкус. В общем-то, они заслужили свое место у нас в огороде. Так, еще интересная серия гибридов фирмы Сидек. Царская серия называется. Вот. Александр Великий, Владимир Великий и Екатерина Великая – это крупноплодные гибриды, до 350 грамм где-то. Вот. Это салатные. Высота у них такая, они индетерминантные высокие. Вот. И из царской Сирии еще очень интересные засолочные гибриды – императрица и Петр Великий. Кто их сажал, восхищаются их урожаем. Вот томат Вёта усыпан такими кистями, как сосудечки, такие красивые томаты. У императрицы томат такого немножечко бочковидной формы, тоже очень урожайный. Плоды транспортабельные, с крепкой плотной кожицей. Хороши для консервирования. Еще такая интересная фирма у нас есть «Наш сад». У них очень интересная серия реликтовых томатов. Один из самых популярных это Лабрадор. Про него очень много везде пишут. Он характеризуется очень высокой скороспелостью, 75-80 дней, и довольно-таки крупными плодами, где-то до 150 грамм. Вот. И он прям, можно сказать, лидер продаж среди вот таких вот скороспелых томатов этой фирмы. Вот. Дальше у них вот такой вот очень интересный томат гераниум кис или поцелуй герани Он образует э, кисть-веер до да 100 штук в кисти размером где-то с грецкий орех 20-40 грамм вот, и очень хорошего вкуса Его можно выращивать на балконе как декоративное растение особенно нравится детишкам Вот такой вот интерес, интересная кисть у него вот еще из этих реликтовых томатов Очень хорошие отзывы получает, получил томат реликвия от монахов Он высокорослый, плоды довольно-таки красивые у него ну, Вес средний, 200 грамм Он понравился за очень высокий урожай и отменный вкус Этот сорт был выведен монахами Афонского монастыря И вот поэтому называется реликвия от монахов Вот и... Ну, у нас у новый, в этом году, первый год Это томат-гигантистика При надлежащем уходе Он даст вам плоды до 2 килограмм Сплошное томатное мясо Ярко-красное Вот эта фирма Наш сад Вот новый, новый у нас Так скажем, партнер И называется он партнер Фирма Довольно-таки самые известные У них гибриды Это Эволюция и Любаша Любаша – это ультраскороспелый томат невысокого роста. Ну, да, плоды средненькие, 120-140 грамм. А томат Эволюция, он высокорослый. И э, у него очень красивые томаты, довольно-таки крупные, 400 грамм, малинового цвета, сердцевидные. Вот, и у него отличный вкус. Вот, полюбились они уже нашим овощеводам. Ну, еще интересная серия экзотики – вот зеленоплодные томаты «Болото» и «Зеленая зебра». Сад Хуан Ю и «Дзибайю». Вот такие полос... вот с отличным вкусом, очень красивые томаты, высокорослые. И из, такого же полос... из таких же полосатиков вот такой гибрид «Шоколадка». У него очень плотные плоды, и он хорош, особенно для тех, кто любит вяленые томаты. Размер 30-40 г... грамм где-то, и вот такие вот очень обильные кисти у него и интересная серия вот таких вот черных фиолетовых томатов от фирмы Биотехника вот это селекция Америки американского селекционера вот. самое главное достоинство этих плодов что они являются целебными лечебными это особенно профилактика онкологии и очень это красиво будет в саду интересно особенно хочется отметить очень интересный сорт томата про него уже много лет, много-много лет пишут в средствах массовой информации, в дачных журналах, и в интернете люди про него читают. Вот. Но он из любительской селекции. Его ни одна фирма не пакетирует, его передают вот из рук в руки. Но сорт очень заслуживает внимания. Он особенный, не похож ни на какие другие. У него высота главного стебля... 20 сантиметров, и потом он дальше начинает ветвиться. И вот на этих ветвящихся пасынках все лето завязываются помидоры. Помидоры где-то по 200 грамм. Вот. Его не нужно подвязывать, посынковать. Вот такой вот томат для ленивых. И он строение куста вот, даже со стороны очень интересно смотрится. Такой вот широкий лежачий куст. Вот. Он у нас хит-продаж, этот томат.